Сейчас у человека есть очень много вопросов в голове. И он э, в море информации, в океане даже информации, сейчас не знает, как получить знания и где их брать. И у него есть вопросы у человека, где заработать, как выучить своих детей, как восстановить семью, которая была разрушена по каким-то причинам, почему не идет бизнес, как купить свой дом или жилье, как погасить долги. Какую профессию выбрать, чтобы она была востребована и сегодня, и завтра, и приносила и моральное удовлетворение, и в то же время и хороший доход. И зачастую наша жизнь превращается в беличье колесо, либо в добывание денег. Из-за этого мы теряем отношения с близкими нам людьми. Но каждый человек, в априори имеющий эти вопросы, он… Он хочет стать успешным человеком, он хочет заниматься творчеством, он хочет давать любовь окружающим его людям. И что нам в этом помогает? В этом нам помогают трансформационные знания — это площадка Изи Бизи Комьюнити, которая была создана именно для того, чтобы люди получали новые знания. Через новые знания люди приобретали новые профессии, чтобы они развивались, чтобы они ответили себе на все те вопросы. Потому что если человек отвечает, как выучить детей, его дети могут получить новые профессии. И сегодня именно площадка Изи Бизи Комьюнити Изи это легкий, бизи это бизнес, да, бизнес, легкое бизнес-сообщество, где не надо нам тратить 10 лет на обучение в школе, потом 5 лет на обучение в институте. Здесь за две недели полтора-два месяца мы получаем новые профессии. И какие сейчас новые профессии, доходные, прибыльные, которые может благодаря Изи-Бизи комьюнити получить и школьник, и студент, и пенсионер, и любой человек? Это менеджер Инстаграма, это доход от 50 тысяч рублей э, в месяц. Это тестировщики разных программ э, и крипторынка, и сервисов. Это от 60 тысяч рублей в месяц. Это СММ-продвижение, это реклама в интернет сетях и вообще развитие бизнеса в интернете от 100 тысяч рублей в месяц продюсер это человек который продвигает любого тренера коуча тоже от 100 тысяч рублей профессиональное обучить как развивать млм бизнес это многоуровневый бизнес либо масштабирование того бизнеса который есть у вас это от 300 тысяч рублей в месяц по Меркам города Севастополя, я думаю, Москвы и Санкт-Петербурга — это хорошие зарплаты. И самое важное, что Изи-Бизи комьюнити показывает нам короткий путь, как нам прийти именно к успеху. Потому что всего лишь в нашей жизни, мы так видим, что не только в нашей, вообще в жизни, если брать за последние сто лет, то всего лишь 2% людей идут по короткому пути достигают, до да, его. А так 5% идут, а 95% ходят по длинному пути и иногда даже до цели своей и не доходят. И так они умирают, не достигнут того, чего они хотели достигнуть в жизни. Стать успешными, заниматься творчеством, нести в этот мир что-то, что останется после тебя. Не просто жить, как люди привыкли, ходить на работу, покушал, Дети, внуки, и на этом все. А что тебя вспомнят, когда ты уйдешь из жизни? Какой след ты оставишь своим детям, внукам, миру? И это на самом деле очень важно. И давайте здесь перейдем к Академии сообщества Изи-бизи, потому что. Именно Академия Изи Бизи Комьюнити — это трансформационные знания, это та среда, в которую мы окунаемся, это та среда, которая нас меняет. Это то обучение и образование, которое дает нам возможность поменять мышление, поменять окружение, поменять отношение к деньгам, к бизнесу, к детям, к семье, вообще к жизни — чтобы жизнь была именно счастливой, ведь у каждого свое счастье. Кому-то счастье воспитать ребенка, кому-то счастье помогать другим, делиться, заниматься благотворительностью. И у каждого свое счастье. И вот именно изибизи комьюнити – это площадка, это та среда, где мы с вами формируемся и приобретаем, кроме знаний, еще находим свое счастье и служим в своем предназначении. Вот. Это концентрат именно тех знаний людей, которые прошли по короткому пути. Смотрите, что у нас здесь есть? У нас здесь есть вебинары. Мы можем заходить и просматривать вебинары. У нас есть расписание на каждый день. И секреты долголетия и стройности. да. И как создать команду мечты, приносящую прибыль владельцам. И духовные стратегии, личных отношений детский вопрос здесь очень много информации которую мы можем посмотреть это в расписании кроме вебинаров у нас есть курсы это готовые курсы вот я бы сказала готовые курсы это тоже как профессии человек пройдя этот курс имеет прикладную профессию курс идет от одного до двух месяцев и пройдя этот курс мы можем быть получить прикладную профессию. Вот у нас сейчас идет Институт финансовой грамотности Владимир Бурянин. Очень интересное знание дает, как правильно нам распоряжаться своими деньгами. Личностный рост для школьников, где дети уже в своем возрасте, это младшая школа, начиная с первого класса и до 14 лет, дети учатся управлять стрессами, выстраивать взаимоотношения, достигать целей. У них даже есть тайм-менеджмент. Все это в игровой форме, с ведением журнала, дневников успеха. И представьте, что уже ваш ребенок с первого класса научится и контролировать время, и выстраивать отношения, и вести журнал успеха. Такой ребенок не будет уже на обочине жизни, он всегда будет востребован в любое время, в любой среде. «Трансформация человека, здоровье, молодость, активное долголетие». Олег Кудря. Я ему очень благодарна. Прослушав его две лекции, он за две лекции дал весь тот опыт, который мы с моим супругом Сергеем собирали 10 лет, двигаясь в направлении здоровья. Он это дал за две лекции. Он это дал легко, просто и понятно для людей. «Мечта и видение судьбы» Ольга Лазинская, Великолепный Человек, великолепный спикер, очень большой души человек. Понимаете, и здесь куда ни посмотри, везде уникальные люди. люди, люди. Есть такая у нас, такой курс, Татьяна, ой, Алена, Алена, да, вот она, фейсбилдинг. Елена Ралдугина, Физбилдинг, омоложение лица и шеи без уколов и пластической хирургии. Наша одна знакомая прошла этот курс, я ее вообще не узнала. Несмотря на то, что она курильщик с большим стажем уже больше 30 лет. У нее лицо стало розовое, у нее подтянулись морщины, у нее вообще поменялось лицо и подтянулся овал лица это очень здорово. Поэтому. И сейчас всех, кто ее видит, спрашивают, «Татьяна, что с тобой случилось?» а она говорит об этом курсе. «А ты можешь нам преподавать этот курс?» «Да, могу». А это дополнительный доход, чем бы человек не занимался. Правильно? И таких у нас курсов огромное количество. Я быстро вот пролистну. Они затрагивают все сферы нашей жизни. И богатый продавец и... Хочу показать сейчас здесь, это я, наверное, покажу в спикерах. Курсов большое у нас количество, есть у нас спикеры. И вы знаете, недавно у нас выступал человек, который говорит, мне достаточно было узнать, что здесь есть Викарлов, Анатолий Ильи и Владимир Маринович. Смотрите, наша площадка стала интересна очень многим людям. И... В зуме. А? В зуме экран не показываем. А, да? Включаем. Сейчас, одну секунду буквально. Да, мы... за угу. Показ экрана в зуме, спасибо. Все угу. нужно продолжать. Вот, хорошо, спасибо. И теперь смотрите, спикеры, да, очень важно, что приходят такие люди с именем Викорлов. Очень серьезный человек, его знают. Вот Алексей Бессонов. Алексей Бессонов входит в книгу рекордов Гиннесса, в 2015 году, вошел, как самый уникальный человек, самой большой памяти. У него самое большое IQ в Украине. И в этом году он стал чемпионом по памяти в России. Хочу представить Голтис, уникальный тоже человек который 40 лет создал свою методику оздоровления и физических упражнений и вообще правила питания, закаливания, жизни с открытым сердцем для того, чтобы люди жили долго и счастливо. Также хочу показать, что вот пришел к нам на площадку недавно Владимир Маринович. Владимир Маринович — это миллионер. Или правильно? Миллиардер. Миллиардер. миллиардер. Видите, здесь написано «профессиональный стартап-менеджер». Что такое стартап-менеджер? Это шикарная профессия, это человек, который умеет открывать новые компании, новые предприятия, которые приносят прибыль. И он генеральный директор и акционер компании Jet Taxi которая в 2013 году вошла в топ-15 списка журнала Forbes самая быстро и доступна, ну, быстро растущая компания. И вот кто смотрел с ним интервью, представляете, это человек, у которого громадный-громадный опыт. И он опытом, как он заработал свой миллион первый, будет делиться с нами, с вами, с обычными людьми. Как вести бизнес, как открывать бизнес, как его сопровождать. Как открывать несколько бизнесов? Сейчас он ведет параллельно около пяти бизнесов, и он является консультантом по открытию, ведению бизнеса и масштабированию. Посмотрите его интервью, он там называет цифры, какая компания, сколько ему в год приносит прибыли. И вот представляете, у нас с вами есть возможность и узнать самим, и научить детей, ведь у кого-то есть свой традиционный бизнес. Кто-то хочет открыть и не знает пока, как выбрать нишу. Кто-то открывает бизнес, он в течение года закрывается за того, что было неправильный найм сделан, неправильное распределение должностных обязанностей и так далее. Вот представьте, что такие, таких людей, как Владимир Маринович, миллионеров и миллиардеров, у нас на площадку уже пришло 9 человек. Это люди хотят отдать свой опыт, они хотят быть полезны миру и человечеству, чтобы не забрать в могилу свой опыт, да, а передать многим людям, чтобы люди состоялись. Сейчас, мне кажется, жизнь наша стала намного качественней и активней благодаря тому, что мы живем в информационном таком веке, где мы можем поглощать эти знания, где с нами могут делиться знаниями. Ведь еще 10-20 лет назад мы даже об этом и не мечтали, согласитесь. Есть у нас, каждого, ну, у нас есть 4 варианта входа в изи комьюнити. Это вот такие наши тарифы. И я хочу вам показать, что человек на пробном пакете получает, если он просто купит пока пробный пакет, да, 78 курсов. Партнеры, пожалуйста, поставьте плюсики. Ровно месяц назад сколько у нас было курсов? 62. Сейчас уже 78. да? 588 вебинаров. Дополнительные скидки на наш магазин, на Marketplace. И еще плюс участие в партнерской программе. Если мы с вами еще перейдем, давайте, на курсы, на курсы да? то вы... Даже можете увидеть, видите, есть кнопочка «Бесплатно», я показываю, «Бесплатно». Если мы нажимаем на «Бесплатно», даже если человек бесплатно зарегистрируется, он уже может познакомиться с бизнес-тренерами, какую программу они дают, посмотреть все интервью и даже где-то первый урок, первый вебинар посмотреть. Смотрите, сколько человек получает на бесплатном доступе. Он знакомится с целым армии успешных людей будем так говорить которые по короткому пути прошли сами и дают нам эту возможность также сэкономить время и пройти по короткому пути возвращаемся на тарифы у нас есть четыре варианта входа пробный стандартный профи и вид и сейчас пробный пакет если перевести в рублевый эквивалент, это где-то 600 рублей. Стандартный пакет – это в районе 8 тысяч рублей на сегодняшний день. Профессиональный пакет – вы видите, как меняются некоторые курсы, партнерская программа. Профессиональный пакет – это как раз тот пакет, где человек уже может получать профессии иметь профессии в доступ к своей семье. И VIP-пакет, это очень важная персона для этого пакета, на сегодняшний день VIP-пакет стоит 20 тысяч рублей. Один раз оплатив а, эту сумму, какую вы выберете, человек получает доступ к этой среде, которая его будет формировать, растить, воспитывать, улучшать, чтобы он становился другим лучше и приносил пользу в этом мире и смотрите vip пакет на сегодняшний день я уже сказала стоит 20 тысяч рублей и вы получаете доступ к тому чтобы вас обучали самые лучшие люди профессионалы во всех сферах жизни и чтобы вы получали те знания которые вам именно необходимо сейчас я хочу привести еще пример у нас есть отдельно курс мастер-продаж для всех пакетов пробный стандарт и профи он стоит 12 тысяч рублей Это месячный курс где вас учат стать вы становитесь профессиональным менеджером по продажам где бы вы ни работали и вот наша партнер наталья коптева проходила как раз мастер-продаж 3 а, и у нее vip пакет. Для vip пакета это бесплатно. Для остальных пакетов это стоит 12 тысяч рублей. Для випа бесплатно. И Наталья проходила обучение и сразу применяла эти знания на практике. Она работает а, в салоне по здоровью массажного оборудования и работала она там уже 4 месяца. у нее доходы им топлатили, но хозяева хотели закрывать салон, потому что не выполнялся нужный товарооборот, а надо платить зарплату и аренду за сам салон, за само помещение, и они уже были в нуле и выходили в минус. Так вот, Наталья начала применять полученные знания тут же на практике, и они за три недели сделали товарооборот в два раза превышающий норму. То есть еще месяц не закончился, а товарооборот выполнился. Естественно, руководитель этого бизнеса заинтересовалась, что же это такое. И сейчас это будет внедряться во все их салоны, потому что и каждый, в салоне каждый из, ну, один из сотрудников будет обучаться этой профессии. Профессия мастер-продаж. Вот видите, какие результаты, без разницы, где человек их применит. Главное, что он получит результат, применяя полученные знания. Вот этим и отличается площадка изи от институтских знаний, что тут же и мгновенно, за 2-3 недели применяя, вы получаете результат. Не надо тратить 5 лет на обучение, вышел, стал специалистом, а профессии твоей уже нет, потому что прошло 5 лет обучения. Сейчас мир течет быстро. Еще у нас есть одна такая кнопочка, как «Академия». «Академия изи -бизи. Это вот, читайте, высшее учебное онлайн-заведение, где человек может получить знания и еще и получить сертификаты и дипломы именно первые на блокчейне. Вот так они будут выглядеть, и человек может сдать экзамен, этот экзамен открытый, и каждый человек сможет посмотреть, как эти экзамены сдаются. Теперь я перейду к презентации. Это мы с вами посмотрели, что же такое именно наша академия, насколько она емкая и насколько она здесь каждый человек может найти, каждый человек сможет найти то, что ему необходимо. Для деток развития, для мамы фейсбилдинг, для папы криптоэкономика и финансовая грамотность, для бабушки омоложение, здоровье и так далее. Все члены семьи найдут здесь для себя нужное занятие. За академию мы с вами поговорили. Да? Теперь, что же еще, какой путь? Вот я бы даже сказала, наша площадка изи-бизи – это как конвейер. Знаете, на конвейер заходит ну, какая-то деталь. Или болванка, да, детали, которую, из которой надо сделать красивую деталь. Вот заходим мы с кучей вопросами. Пройдя по к нашему конвейеру, мы становимся совсем другие. Выпускается продукт. Это успешные, богатые, творческие люди. Мы с вами прошли по трансформационным знаниям по нашей площадке Академии. Дальше у нас следующий конвейер, который нас... Это Изи Amazon. Это наш marketplace. Easy Amazon. Ну, вы все знаете такую площадку, как Амазон, да, которая стартовала с продаж книг. Сейчас у них больше 100 тысяч товаров, которые расходятся во всей точке земного шара. И человек, который создал Amazon, это очень богатый и успешный человек. И когда пришла ему идея создать такой магазин, это было всего лишь 12 лет назад, с него все смеялись, и он рассказал 12 друзьям, своим 10 над ним посмеялись и сказали это чепуха это никогда не будет а два друга поддержали и деньгами и действиями и вы видите что из этого вышло это сейчас многомиллиардный бизнес по всему миру вот поэтому идея Изи-бизи-комьюнити – easy, это сделать такой же маркетплейс, такой же мы его называем Изи Амазон, где в интернет-магазине будет очень много товаров и услуг, которые будем потреблять мы, мы сами, сообщество, то, что нам необходимо, потому что мы с вами есть сообщество. В Изи-бизи-комьюнити мы заходим один раз в него, оплатив какой-то пакет доступа и пользуемся всю жизнь и мы являемся сообществом, которое задает ритм и потребности. Следующий, да? И я хочу вам привести пример маркетплейса. У нас устроен так наш маркетинг-план, что все деньги, так как мы не компания, а сообщество, у нас нет единого счета, у нас нет единого директора, у нас все деньги распределяются тут же мгновенно между всеми нами участниками сообщества Изи Бизи Комьюнити. И у нас есть несколько вариантов маркетинга, и вот самый такой понятный – это линейный маркетинг. Если вы пригласите 5 человек, которые вам дороги, которым вы хотите помочь решить их вопросы, как воспитать детей, какой бизнес выбрать, как поменять профессию, как купить жилье, как быть успешным, и эти пять тоже пригласят по пять, вы видите картиночку. У вас будет в общей сложности в команде четыре человек. И вот давайте представим, на эту команду вы уже не строите заново команду, она у вас уже есть, успешных людей, осознанных людей. Как недавно Антон, наш бизнес-тренер, сказал, да, изи-бизи – это соль, сообщество осознанных людей. То вот смотрите, если если мы представим что вот наша команда все купят у нас в marketplace и сейчас есть такой товар как Экоидеал, это пластыри которые очищают нашу лимфу кровь и наш организм один курс пластыри это как три года очистки то что мы насобирали за три года он стоит приблизительно но ну, в районе 100 долларов где-то больше где-то меньше в зависимости от валюты да? и там идет начисление от Marketplace а нам 40% начисляется именно за продажу этого товара в линейный маркетинг. Так вот смотрите, там небольшие суммы идут, 8 долларов, но если 5 человек умножить на 8 долларов, это уже 40 долларов. Если 25 человек, дальше 3 доллара, это 75 долларов. И вот если мы опустимся в самый низ, 93 9375 долларов, да, и если мы сложим все вместе, общий доход, если каждый купит хотя бы по одной упаковочке этого пластыря, составит 11 740 долларов. Друзья, представляете, какой товарооборот дает маркетплейс и возможность вам зарабатывать. Вот это очень важно, потому что некоторые люди в одной компании поработали, потом в другой, потом в третьей, потом в четвертой. Везде им надо строить новую команду. Здесь мы не строим новую команду, мы даем людям все то, в чем нуждается сообщество. И маркетплейс, представьте, у нас сейчас два товара в маркетплейсе, а через время будет 10, а потом 1000, а потом 100 тысяч. И если каждый из вашей команды кто-то хоть купит какую-то полезную, нужную для него полезность да, в маркетплейсе, то очень хорошо можно заработать, не строя заново команду. Это, это очень важно. То есть маркетплейс, Смотрите, из Amazon нашли Marketplace. В нем будут, сейчас уже есть физические товары, софты, услуги, стартапы, различные программы. И именно Marketplace – это будет ваш постоянно растущий пассивный доход. Постоянно растущий пассивный доход. В нашем сообществе, именно в нашей команде, из Изи Бизи Комьюнити мы еще отдельно разрабатываем, который вы э, скоро увидите и услышите, уже лидеры слышали его и видели, программа «Дом моей мечты». Как благодаря доходам, которые мы получаем из Изи Бизи -из Комьюнити, э, с маркетплейса, из стартапов, из наших инструментов, действительно заработать на дом вашей мечты, купить дом себе или купить новое жилье своим родителям или отделить детей или свое жилье сделать более качественной, или если у вас есть жилье, то приобрести жилье в курортной зоне и сдавать его в аренду для пассивного дохода, либо заработать серьезную крупную сумму денег на любые ваши нужды, которые вам нужны. Вот, теперь перейдем, вы услышали, да, слово стартапы и что же нам дают стартапы, и как нам использовать стартапы в наших доходах. У нас, я хочу показать нашу площадку, нашу площадку в начале. И у нас на нашей площадке, кроме того, что есть знания, есть спикеры, есть академия, у нас есть такая, мы ее называем волшебная кнопочка проекты. Площадка Изи Бизи стала очень большой рекламной площадкой для новых стартапов. И вы видели, что Владимир Маринович – человек, который при... развивает стартапы, и если что-то новое приходит, он это помогает продвинуть в жизнь, и на этом зарабатывает и он, и он дает много рабочих мест другим людям. То смотрите, у нас в кнопочке «Проекты» есть те компании, которые сейчас развиваются, и мы здесь видим. Это вот Quart Technologies, Smart Trade Coin, Concert.Ware. И фотографии людей, вы видите, это все основатели этих компаний, этих проектов, которые меняют полностью направление. Мы вообще с вами стоим на этапе перемен, где вот есть индустриальный мир, и сейчас появился цифровой мир. И экономика переходит так, что весь индустриальный мир начинает потихонечку оцифровываться и переходить в цифровой. А вот изи-бизи комьюнити — это мостик. Вот надо такой будет слайд нарисовать нам. Да? Это мостик, который соединяет индустриальный мир с цифровым миром. И мы как труба, по которой все переходит. А это же переходят и количество людей. И количество денег и вообще целые экономические среды представьте что если вы вы зебизи вы на этом мостике то через вас этот поток проходит если вы не там то это проходит все мимо вас поэтому рекомендую разобраться поблагодарить того человека который вас сюда сегодня пригласил и именно быть в нужном месте и с нужными людьми и я хочу сказать что сейчас Умная торговля, перевел, да, Smart Trade Coin, да, умная торговая монета. Я хочу показать вам, как выглядит именно сайт этого стартапа. Это торговля, это арбитражная торговля, которая будет нам, грубо говоря, зарабатывать деньги, да. Это действительно машина, которая будет делать прибыль, даже когда мы спим, когда мы кушаем, когда куда-то мы уехали. Потому что это программа, которая анализирует и мониторит разные биржи и разные монеты и видит разницу, разницу в биржах. Допустим, вот гонконгская биржа, там ночь. Вот российская биржа, здесь день. Здесь биткоин стоит 3000, здесь 3200. Программа это увидела, купила за 3, продала за 3200. И есть еще такая методика, как ребаланс, она может это делать неоднократно На сделку всего лишь требуется одна секунда. Представьте, сколько в минуту может быть сделано сделок. 60 сделок в минуту. И вот сейчас мы с вами имеем возможность вот такой эксклюзив узнать об этом первым раз. Узнать это от самих основателей. Два, вот это Деннис Новак и Вальдемар которые нам эту тему дали в Изи-Бизи, и сами руководители этого ICO и стартапа дают нам информацию, ведут нас, курируют, поддерживают. И не просто поддерживают, дают нам еще какие-то преференции. Вот смотрите, сейчас на сегодняшний день 8 дней будет действовать акция 60% добавки токенов, которые мы с вами приобретаем в этом стартапе. То есть это программа, которая будет нам зарабатывать деньги. Расплачиваться в этой системе мы сможем только токенами этих, этого ICO. Поэтому наша задача сейчас заработать как можно больше токенов, чтобы у нас эти токены с вами были. Вот Что еще интересного именно для Изи Бизи Комьюнити, какие дали преференции? Мы можем просто купить и ждать до 15 апреля, когда выйдет сама программа, и пользоваться этой программой. И мы можем сейчас, благодаря построению команды в этом стартапе, зарабатывать дополнительно и биткоины, и зарабатывать токены. Это дает система… сейчас покажу, как она выглядит… Система именно построения команды в этом ICO. И смотрите, как получается. У нас уже выстроена команда в Изи-Бизи. И те же команды, которые выстроены в Изи-Бизи, они заходят сюда в стартапы. И это опять-таки мы с одной и той же команды профитируем несколько раз. Получается, и это очень важно, что одна и та же команда, одни и те же люди приносят постоянные доходы. Об этом традиционный бизнес мечтает, об этом сетевой маркетинг мечтает. И никому не удавалось увязать, чтобы это было удобно всем и постоянно было прибыльно. Так вот, строя такую вот команду, нам приходят начисление денег и в биткоинах, и делятся они 50 на 50. 50% в биткоинах, а 50% в монетах. И строя здесь именно сейчас, система так устроена, что каждый, каждую неделю мы зарабатываем все время больше и больше и больше. Каждую неделю идет удвоение доходов. И это как раз тот механизм, который позволит нам заработать на свою мечту. Либо на дом, либо кто-то на вообще переехать в другую страну. Кому-то может... Помочь детям. Ну, у каждого какие-то есть свои нужды. То есть это механизм, который постоянно будет приносить доходы, и который наши доходы будет умножать. И наоборот, через этот инструмент мы сейчас приглашаем людей в изи -бизи. Почему? Они говорят: ну, здорово! Вот ты мне сказал, я теперь знаю об этом стартапе. Я вот просто в интернете могу, да, мы говорим: да, конечно, можешь, только для. У нас Изи Бизи, первое, обучение проводят сами руководители каждую неделю. Второе, так как мы огромное, большое сообщество, да, для нас идут преференции. Сейчас преференции для Изи Бизи комьюнити. Тот, кто участвует в построении команды, именно команды, я еще раз покажу команду, да, те люди получают двойные преференции. Если просто человек участвует в построении команды в Smart Trade Coin, он получает за личное приглашение 10 Если в EasyBizи Community 20 от команды, от работы команды в обычном случае 12,5 процентов для EasyBizи 25 то есть в два раза больше. Это произойдет до 31 декабря. Вот. Дальше. Так, Сережа, помоги мне переключить на слайды. На слайды. И таких стартапов у нас много, и мы благодаря тому, что участвуем в стартапах, зарабатываем деньги, улучшаем себя. И самое главное, мы идем по короткому пути, мы перестаем петлять тратить время, терять деньги, терять друзей, терять здоровье, веру. Мы четко знаем путь, куда мы хотим идти. Благодаря знаниям Изи-Бизи-Комьюнити мы идем это четко и коротко. Благодаря изи Amazon мы зарабатываем по маркетплейсу пассивные деньги. Благодаря стартапам мы постоянно увеличиваем свой пассивный доход. Он у нас растет и я уже могу со смелостью сказать, он у нас растет каждую неделю. Если кто-то мечтает, что один раз в год растет или один раз в месяц, то у нас один раз в неделю идет удвоение нашего пассивного дохода. Он постоянно растет. И на сегодняшний день те люди, которые участвуют в Изи-Визи комьюнити, в стартапах, в маркетплейсе, его один час жизни уже стоит, 200 долларов и больше а сколько стоит ваш час жизни если вы работаете на кого-то и ваша зарплата составляет 30 тысяч рублей то один час вашей жизни стоит 196 рублей если вы разобрались ответили на все вопросы получили нужные знания, пользуетесь всеми стартапами услугами доходов маркетинга в Изи-Бизи комьюнити, ваш час жизни начинает стоить от 100 долларов и выше. У некоторых он уже достигает и 500 долларов в час. И поэтому, если вы хотите, чтобы вы состоялись, чтобы вы стали успешными, чтобы вы стали творить, заниматься благотворительностью, вы свободили время и энергию на семью, mm -hmm. на служение другим людям, помогите в своей жизни пятерым людям пройти по этому короткому пути. И вы пройдете этот короткий путь сами, и у вас появится свобода, творчество, и вы оставите после себя хороший след.